Парень с девушкой едут в купейном вагоне. И вдруг они одновременно захотели друг друга. И девушка говорит, слушай, а давай я в оморок упаду, и ты будешь меня лечить, как доктор. Парень согласился. Для успокоения души взял с собой несесер. И говорит, будьте добры, покиньте, пожалуйста, купе. Все вышли, они закрылись и начали свое дело. Закончив, девушка говорит, слушай, ну ты выйди, скажи людям, что все хорошо, переживают, стоят за дверью. Парень выходит и говорит, все, я сделал ей укол, она отдыхает, будьте, пожалуйста, потише. Один из пассажиров говорит, ты, доктор, шеренку-то свою застегни, а то что? Всем приветики, как дела, как настроение С праздничком вас всех сегодня Сегодня 19 августа Яблочный спас Вот смотрите, запаслась яблочками Прям, не поверите, со своего огорода но ну, не с моего, конечно, у подруги огород Мы лет у нее отдыхали, купались в бассейнах, все она принесла мне, говорит, Юлька, держи, с праздничком тебя. Мы так дружим с семьями, угощаем друг друга. Не поверите, такие ароматные, наверное, сладкие. Сейчас попробую даже. Просто сочные, шикарные яблочки. Красота. Еще раз вас с праздничком. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.